Банде Гуру Падот Дандам Фактабиндо Саманитам Чайтанна Прабхум Банде Нитам Саходитам Си Радхика Банча पतव्य के पासव पतितान पावने भविषण नन मुकं कर बाचा लंग पंग ल य की पात Снабхакти-паде-деви-саттва-ваттваи-намо-намаха Нарайона-намаскрitta-наран-чаива-нараттяма Девиң-сарасватиң-вясам тато-jayо-дирам Саңкерта-не-кісно-катопадеша Гаурия-патраса-прақаса-не-чаап садануракта guru бхакти Бхакти-прамудакш Jagodarun, дейям сада пари-бхагном обистудухм, падам сива виренчанутам сараням, ви Биспуре жить, так мы пикапа водушва дарш, Пурна нурагаро сасагаро сарамурти, Саратика ми када кпам карош. Шри Сиад Дайта Галадхара Сивасадихи Гаурабхакта Бинда Hare Krishna Hare Кришна, Krishna Krishna Hare Hare Hare Ам Азануламби тобжоу кану каха бодату шанкитаной кпитару камала ютакшо вишам бару дижавару жугадхарму палу банде Кришна Харе Кришна Кришна Hare Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Нама Ми Сура Бааван рупен садан Ганга таранг рамания жата калабам, Ваги jusha padane, лакшмири jāśraca bhakṣaṣi, jāśyāsidhe sambīhīd, tvam niṣiṅga Hare Kṛṣṇa, Hare Кришна Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Рам Рам Hare Hare Karma в ламбакахи чит, кечит гнана в ламбакахи Ваям ту харидасана падатрана в ламбакахи Karma в ламбакахи кечит гнана в Баямту Харидашанам падастрано аваламмака. Горя гости поти, сисила богти сиданту сарасводи госамитакур похупа. Параманшо Джагодгуру тол. Господи гости поти, сисила богти сиданту сарасводи госамитакур похупа сказал, что когда мы обретем полную милость, которую я знаю, то тогда будьте уверены, мы обретем милость Богована. Гаудья Гоштипати, Шишила Бхакти Сиданта, Сарасвати Гусамитаку, Крабхупат, Парамхамса Джагадгуру сказал Если мы обретем полную милость чистой Гуры Ващна, то в этом случае, будьте уверены, мы обретем милость самого Бхагавана Поскольку, так или иначе, Бхагаван он не дарует свою милость непосредственно и прямо. Процедура в том, Бхаган что Бхагаван оставляет за собой право, чтобы мы могли обрести милость через и Иваштанов и, естественно, Сила Сочетангада Бхактимандру Крайна, Говорит такие слова в своей молитве, что в тот день, когда мы это осознаем, то обретем подлинный успех. И вот Шила Бхактюна Такур Плача говорит, в одном киртане он говорит, о Прабу, благослови меня, чтобы каждую часть секунды я мог увеличить, увеличить свою яру в Гуру Вишналов. И это основа нашей духовной практики, нашей жизни в преданности, но мы, не, к сожалению, не придаем этому значения. Мы не понимаем, что это очень важно. Если мы успешны в том, чтобы поверить Гурвичнам на 100%, то тогда никакой вероятности падения с духовного пути не будет. А из-за нашего неверия полного неверия. То не, не, Из-за того, что мы не верим в Гуровичнавов на 100%, кто-то верит на 90%, кто-то на 80%, и в главная проблема то, что мы не можем довериться Гуровичнавам полностью без остатка. И вот Чила Прабхупат Бхактисданта Сарасвати говорил, что мы были в той или иной степени сохранены Майавадовичаром. Это если мы сомневаемся в чем то что Вайшнав не вечен, что вот болеет, мы болеем, Вайшнавы едят, мы тоже едим, они отдыхают, мы отдыхаем, а кто-то может подумать, что они обычные люди, но такое умонастроение не позволит вам полностью поверить в Гуру Ващнава. Мы выражаем сомнения. И поэтому мы не можем прогрессировать на пути нашего Бхаджана в этом главное препятствие. Много раз Шила Прабхупад говорил, что в тот день, когда вы осознаете то, что тот харинам, который вы повторяете, когда вы будете, когда вы осознаете на сто процентов, что тот Харинам, который вы повторяете, и сам Хари, Бхагаван, не отличны друг от друга. В тот день, когда вы осознаете, что тот Харинам, который повторяете, и сам Хари, Шри Хари, они не отличны друг от друга, до тех пор вы не сможете достичь успеха. Все, что бы вы ни делали. Ну, ничто не поможет, никакие аскезы, топаси и прочее. То есть можно делать это, но подлинного результата не достичь. И поэтому Шила Пабхупат много раз говорил, что в тот день, когда вы осознаете, что тот харинам, который вы повторяете, сам Шрихарьянин, не отлично друг от друга в тот день, когда вы осознаете, что Гурдев не отличен от самого Бхагавана. В тот день, когда вы осознаете, что Гурдев, подлинный Сад -гур не отличен от Бхагавана, то тогда вы сможете прогрессировать. И вот кто-то задает вопрос о Шире Прабхупаде. То, что как мы можем понять, что мы совершаем баджин должным образом? Как мы можем осознать это? И вот сила Прабхупад говорит, это единственный путь. Мы должны развить И вот когда мы разовьем веров, в Гурава, и Бхагавана, это, наша... это будет нашим успехом. И вот Шиллопадхупат много раз говорил, что повторять Харинам и встретиться с самим Хари, это то же самое. И вот... Повторять святое имя Бхагавана и встретиться <святыми> с Ним — это то же самое. И Сила говорил это, когда мы осознаем это, что каждое святое имя, которое мы повторяем, это должно происходить как встреча с Богованом. Наш ум не должен отвлекаться на посторонние вещи. А если мы отвлекаемся, то одни проблемы возникают, и это чудесно. Я знаю, вы не можете поверить, что Садхгуру он может иметь такую огромную силу. Много раз говорил, Гурупад Падма, Садхгуру. Я говорю о стандартных, о великолепных вещах. Садхгуру много раз говорил, то, что Садхгуру — это пурна-шакти, Бхагавана. И вот много раз Садхгуру говорил, Харигат, в статьях, что садгуру — это пурна-шакти, Садгура это пурна-шакти и вы не можете поверить. Я знаю, не каждый может поверить, то, что садгуру может вложить свою силу в вас, огромнейшую силу. Это автоматически произойдет, когда вы совершаете подлинное Гуру Сева. Когда вы совершаете идеальное Гуру Сева. И вот совершенное Гуру Сева, что это значит, когда Гурдав доволен вашим служением. Совершенное Гуру Сева, что это значит? То есть это делать так, чтобы... Ваш Годев был полностью доволен вами. Всем сердцем он благословит вас. И вот совершенное служение ⁇ это то, когда Годев благословит вас всем сердцем. Когда ваше служение привлечет его внимание. И его благословение да, не зависит от того, в какой семье, в какой касте, в каком месте мы родились. Когда будет доволен вами, то вы автоматически обнаружите огромную силу, которая придет в ваше сердце. Сегодня я приведу пример, я хочу прославить такого великого ищнава, даже во сне мы не можем представить. И поэтому это наша обязанность прославить чистых Гуру и всех организаций. Это наша обязанность, главная обязанность прославлять чистых Гуру Ващнавав, чтобы весь мир он имел представление о том, что такое Гауди -матхи, что такое, кто такой Шила Брахупат, Бхакти Сарасвати. И вот Садгуру... Он может вложить любое количество силы в вас, как в случае с Ишоа Пурипадом. Ишоа Пурипад, он обрел полную силу. И вот Ишоа Пурипад, он обрел полную милость. Мадавина Пури. Это естественно. Не думайте как-то иначе И вот сегодня. Я хочу рассказать об о... этом преданном годе Матхама, об моем городе Вешиле, Бхакти Пракаш, Арани, Махараджи. Может, вы не слышали его имя. Может, никто не знает о его трансцендентном характере. Я даже уверен, что мало кто знает о нем, о таком великом Вачнаве. И вот я могу показать, что такое садгу-крипа и что невозможно по милости садгу, возможно все. И сегодня я докажу это. Вот Арани Махарадж родился в Нуаккале. Это сейчас оказалось на территории Бангладеша раньше. Это была Единая Индия. И вот это был из, из Бенгала, и после этого, день за днем, первое, он внешне он не был образован. В общем, так получилось, что он даже в школу не ходил, не знал, не умел читать. его семья была очень бедна, но в итоге он присоединился к миссии Шила Пахупады Сиданты Сарасвати, услышал Харикадху и вот так он присоединился к Гаудимадху и он был очень такой м -м, дружелюбный, все любили его и он был очень он никогда не шел ни на какие компромиссы с какой-то неправильной седантой, неправильным этикетом или еще чем-то. И вот он был очень пунктуален, очень искренен. И все качества, которые мы могли ожидать в Вайшнаве, все качества были в нем. Но единственное, он был внешне необразован. Ну что делать? И вот он пришел к Шилипахупаде, Бхакти сиданти сарасвати и он получил Харинам. Дикша. И после этого он спросил о, о Шилапрахупаду, какое служение он может сделать, какое служение вы посоветуете мне. И Шилапрахупа сказал, хорошо, можешь проповедовать с великим энтузиазмом. Говори, Шаутавани, то, что ты услышал от Гуру Варги, от старших Вишнавов, то, что пришло к нам на нашей Шаута Парампара. То рассудительное знание, которое пришло к тебе, ты должен повторять его, это твое служение. Он сказал, что я не образован, но Шила Папа, сказал, ну и ну, что? Посмотрите на силу, на могущество Садхгуру. Шила Пробхупад может понять сердце любого преданного. Шила Прабхупада не глупец. Если кто-то внешне не образован, если Шила Прабхупада дал ему служение, проповедует, что это Шила Прабхупад не глупо Шила Прабхупад может понять, и поэтому много раз говорил что проповедь не может быть совершена языком, с помощью языка. Только языка проповедь может быть дан, только может быть совершена с помощью с... чувства, чувства сердца и милости, которые вы обрели от Гурдава. Если вы будете говорить о своем понимании, о сознании, если даже ваш язык не столь Прекрасен, но все же, если вы попытаетесь описать то чувство, ту бабу, которую вы обрели от Гурдова, то люди, они почувствуют какую-то реакцию в их сердцах. Это должно произойти И только с помощью языка. Мы не можем проповедовать. Язык, конечно, может помочь, но не так это плохо, но с помощью одного языка или прекрасной памяти, или ораторского искусства. Этого мало. Проповедь может быть совершена только с помощью Гуру Крипы, милостейший Гуру. И вот на пути проповеди, если мы скажем, что мы какие-то массивные проповедники, то это неправильно. Мы не должны так говорить. Это как бы оскорбительно. Нехорошо, но за какую проповедь мы можем совершать? Сколько людей? Массивная проповедь можем сказать, что во времена Шичи Махапабху он занимался такой массивной проповедью. Или народом так куда бы они не шли. Пабу. Куда бы они и шли, они везде проповедовали, даже слоны, они слушали всех, вот, и вот даже эти лесные слоны, они получали харинамат, химананда, вещи, но такие, такие чудеса не каждый может сделать что такое проповедь. Если мы проповедуем кому-то, то наш характер, наш этикет, наш сиданта, все, оно производит впечатление на других. А если наш характер, наш седанта, наши идеалы, они плохие, то как мы можем проповедовать? То есть такие люди с недостойным поведениями и недостойной жизнью просто скраняются чье то сердца своей такой неправильной проповеди. То есть, если они сами как бы не следуют достойно и пытаются что-то делать. Вот Макарадж приводит пример, что молоко, оно всегда, молоко это идеальная пища, но если молоко как задела змея, то можно сказать, что кто-то выпил молоко, но там яд в этом молоке мог быть, и поэтому не столь важно, если вы какой-то знаменитый пандит или нет, то не столь важно. Много случаев таких я могу рассказать примеров подмападе. Шанкрадчари Падмапат, он был внешне необразован. Но он, э, э, наизусть известие, помнил Виданту, все шлоки просто слушали. Он это запомнил. Вот Шила Падмапат, когда дал это служение ему, сказал, Падмапат, я не образован, как я могу. Не беспокойтесь, это твоя обязанность, слушай и не забывай. И вот что такое Харикатха. Харикатха значит говорить то, что мы услышали от нашей гуру Парампара. Харикатха не значит, что мы можем придумывать какую-то новую философию, новую седанту, нет. И тогда мы отклоняемся. В этом случае Харикатха значит, что мы должны говорить о том, что мы услышали от нашего Гуру Парампара, от, от Рупасаната на Бхатва Ганантя Шила Мы должны повторять, помнить то, что мы услышали. Харикатха не значит какая-то лекция. И вот что такое харикатха, что такое материальный разговор, люди не понимают, поскольку они не обретают подлинные сатсанги. И вот главная проблема в этом мире, главная проблема, то, что никто не может понять, что такое сатсанга, что такое сатсанга. Мало кто может понять это. Даже люди вроде живут в матве лет 20-30, но и то не понимают, что такое садсанга, что такое асадсанга. И поэтому, что в говорится, и вот мы не должны забывать это, кришнадовский врач, что читание говорится. Что oh, относительно Сидданта Если если кому-то очень сложно... Мы должны принять решение, есть такая английская пословица, сделай okay. или умри, то есть любую цену нужно делать, совершать, сабаджа не идти. So, ни на какие компромиссы. И вот Кришнадовский с вами пишет здесь, что относительно Сидданта вечера, если мы выражаем леность какую-то, и вот относительно Сидданта, если мы выражаем какую-то леность, то это оскорбительно, поскольку мы не сможем так достичь успеха. Если какой-то ачарье совершенный саду, который проповедует, если он не утвердился в а ачара, не а не махапрабху, если у него нет представления, что такое Суданта, как он может проповедовать, это будет просто обман. Проповедь и обман ⁇ это разные вещи. Кто-то обманывает под видом проповеди, не знает Суданта, что это. Что такое человек может дать публике? И, И вот когда вы чувствуете, что милость, она приполняет ваше сердце, Года вдал вам столько милости, что она приполняет ваше сердце, то тогда вы можете поделиться с кем-то. И это будет подлинная проповедь. Проповедь не значит говорить какую-то сухую философию и собирать дешевую славу. И вот... Гуру, который не знает Сиданке. То есть, если кто-то известен как гуру, но не знает седанта, это глупо. Если кто-то знает седанта, то и икаро. И, идеально знает Сиданта, то такой человек Гуру, хотя он может не давать посвящение, не быть внешне гуру, но он по сути гуру. И поэтому это Сидданта Шимана Махапрабху такова, что он сказал. И вот Махапрабху сказал. И вот Махапрабху говорит, такой спикли такую седанта. Тот, кто имеет знания о Сиданте, он не а гуру. Но гуру, не знающий Сиданте, это глупо, не может быть так. И вот сегодня у нас нет права говорить, То, что Шиллабхакти Пракашарани Махарад, что он не был гуру. Он, знал полное, он имел полное знание седанта он получил саньясу от Шила Прахупада. И вот Шила сказал ему, чтобы тот Шилуэн говорил о том, что он услышал от Гуруваги. Он да, буквально записал в своем сердце все, что он услышал от Гуруваги. Всю сиданту, которую он услышал, он запомнил все. Как это чудесно. Он мог повторить даже каждую шлоку из своей жизни. Я вот сидел на я... я тоже никогда не пытался записать Харикатху. Гумахараджа Гу говорит, что слушали, запоминали с сердцем. Ну, Кто-то пытался записывать, но Гуру Махараджи обычно не одобрял. Ну, конечно, вещь полезная, но Гуру Махараджи говорил, чтобы ну, запоминали сердцем. И вот, ну, когда бы он не слышал, как когда он слышал Харикадху Атхилы Пархупады, он запоминал слово в слово. Это чудесно было. Он запоминал все, все, что он слышал от Вячеслава, он говорит, все запоминал, и Шилапрахупат скопал, что можно идти и проповедовать. Говори Харикатку, не останавливайся. Ничего чудо, да, хотя образованных людей, Шилапрахупат, он новых, не послал на проповедь, а занимал каким-то простым служением, а вот Аранья Махараса, внешне он не образован был, то, но его Сила Павхупада отправил на проповедь. Это чудесно, удивительно. Вот с помощью силы, могущества Счила он проповедовал таким образом. Я не знаю, что вы не можете поверить и представить даже, но для него это было возможно. Где бы он ни говорил харикатху, это, это его слова задевали, производили впечатление на слушателей. И вот он очень любил и уважал Шилова Бахтида. Это Маду Гусей Махараджи, Шидар Махараджи. Хотя не, он был старше их. И вот когда Шиламадху Гусей Махарадж пришел, чтобы принять перебивающие его с Шилой он снимал комнату рядом с храмом. И он получил посвящение. И как-то, ну как когда в Матхи еще не жил, где-то рядом жил, ходил. И вот однажды один Киртан, Ананда Бармача и Арани Махарадж, они встретились в Гривом Бармачаре. И вот они обнаружили какое-то изображение Гуранги Махапрабху от Сасан Киртана, Герани Махарадж сказал, поклонитесь Ему, вот они поклонились. Это изображение, да, сказал, это прекрасная картина, да, мне очень нравится, люблю созерцать это изображение Махапрабху. Я вот сказал, что? ты подумаешь, что лучше, что then, ты know, смотришь picture, и наслаждаешься you, этой картиной? Или нужно делать что-то, чтобы Махапаба был доволен тобой? Что лучше? И тот сказал, да, лучше что-то делать, чтобы Махапаба был доволен. Кто спросил, кто них там готовит. Тот сказал, что тут на Наняли какого-то Брамана сари, сари, сари, сари, сари, сари, <coughs> сариса, Брахмана Сарисы, чтобы он готовил нам. <coughs> Тот сказал, что если рук ног нету, давайте сами готовьте. И Киртона Киртанананда сказал, что он из аристократической семьи сам не приучен делать что-то самостоятельно. Рани ну, Махарадж сказал, но ну, если я не скажу, кто ему скажет. И, <клес> и вот человек, Мадавгаса Махарадж, был очень доволен его такой заботой. Это была подлинная любовь, подлинная забота его, его брата в Боге. И после этого Хагри Брамачари присоединился к Гуди Матху. Он начал совершать служение Шили Прабхупадьян. И таким образом все время он приходил и встречался с Хайгари Бхамачари, Гусам -хардзу. У них была такая близ, близ, близкая дружба. И вот он был мобильным Гаваджимадхом. Иногда он говорил, Харикадхова одном месте Через два часа в другом месте совершенно так он выступал во многих местах. Uh, uh, no. То есть он мог выступать в разных местах, в нескольких местах за день. If speak, hey, uh, Maraj, give me, uh, и вот иногда он ехал на автобусе, и кондукторы просили денег Those за билет. И вот тут Because говорил, что автобус Кришны, я Кришне служу, поэтому yeah. давай сам мне Ahora, а не какое-то пожертвование. Этот кондуктор смеялся и билет его не, не просил <связь> уже. И вот однажды многое Много случилось. И вот наш Памбуджи Падшилай Кеша Гусай Махарадж, Бонда Гусай Махарадж, Ахани Махарадж, они поехали в Арису, в Катак. Проповедует там Ревенса колледжа, и вот там были какие-то профессоры. Профессора организовали какое-то какое мероприятие. Наш Бонда Гусей Махарадж говорил Харикатху. Кеша Гусей Махарадж тоже говорил Харикатху. И него вот два часа прошло. После этого они попросили Бхагати Пракас Шарани Махараш говорить Харикатху. Кесав Гасай Махараш сказал, я удивлен, когда Арани Махараш говорил Харикатху, все эти профессора этого университета, они были ученые, они спросили, по, какой, по какому предмету вы закончили, защитили докторскую степень. У ну, нас такой вопрос, что вы изучали. Откуда у вас такое знание? Но ну, тот человек, этот ранний был не образован. внешне читать не умел, но его слова, его представления, его речь была настолько могущественна, настолько красива, что никто даже... Не мог подумать, что он не образован, так и высокий, красивый речи говорил. И это могущество Силы Прабхупада и Сарасвати. Если Сила Прабхупад захочет, то он может сделать так, чтобы я двигался по его воле. Сила Прабхупада очень могущественна. Сила Прабхупада заставить меня двигаться или делать что-то в нужном направлении. И вот мы должны помнить силу могущества садгу, если мы сможем привести в гармонию свое сердце с Горопадмой. Это не столь важно, как, долго, как далеко мы живем от Гурпадпадмы. Это не столь важно. И вот Кешагуса говорит, он вынужден был сказать то, что это была сила могущества, сила Пубхупады, что даже такой внешний необразованный человек мог говорить, как необразованный его ученик мог говорить, как великий пандит. Его кто-то спросил, вот он шлоку произнес вот, с, какой, э, с, какой с какой, с какой-то, с какой, какого писания, с какой части, какой стих он это все помнил и, обе, и говорил. То есть он не только шлоку запоминал ее значение, еще номер шлоки, как произносить, запоминал и от, откуда конкретно эту шлоку тоже запоминал. И никто, и никто не, не подозревал, что он необразованный и как это выяснилось от нас, что он пришел а, к а, Шини Бхакти Дайти Махараджу в то время. Наш Бхарати Махарадж был народом Брамачари. И вот он <связывая> сказал, что ему надо поощереть одного для Но... служения какого-то. И... Тот сказал, хорошо. И сейчас люди очень <связывая> за -за завистливы. Если Или... какой-то помощи, скажут, Нельзя, не <связывая> ходите. Те ваши вообще не вашнавы. То есть люди склонны к обману публики. даже и мешают тем, кто ведет искренний, искренний баджан. И вот он пришел в сечтанья Гудимадха однажды. Не наш, но вот там Бомачари дал услужение ему. Тут сказал, нужно нужно вот, а, исправить что-то. Ну, в общем, статью какую-то. И вот Рани Крайваз сказал, что давай исправляй. Бхарати Маджи что ну, такие высокие ученые речи говорят, что сам не можешь делать нахуй. Если не может, то сделаю за него. И вот он, он сделал все, и потом спросил одного из своих братьев Боги, что он такой великий пандит, почему он дал мне такое простую, э, про простое задание исправить, ну там что-то отредактировать. А сказал, он что он мне образован, что правда, это никогда бы не подумал. Он говорит, как великий пандит. А поскольку он не умел читать, писать, поэтому он дал такое служение. Народ там такой. Барати Мараш не, не, придал, не придал значения этому. Ващнаф – это из а какие-то материальные, материальные качества, они не столь важны, так или иначе. Это Арани он проповедовал везде так много качеств его но я думаю времени на все мало и вот он никогда не принимал больше чем ему было достаточно кто-то если мог кто-то что-то давал он брал только то сколько было нужно остальное не, не брал вот он привел шлоку из Бхагавад Гиты если Бхагаван мы преданы Бхагавану то Бхагаван даст нам столько сколько нужно зачем нам накапливать какие-то вещи, когда нужно. бхагавану. даст нам то, что нужно хранить. Все это мне нету места, времени, интереса. Однажды один братья пожаловался мне, что я спросил у тамакары одежду, ну, какую-то одежду. А, то есть, нет, не про это, а про другого, сколько один брамащари, какого-то попросили какую-то одежду, тот хотел ему продать ее, хотя, если посмотреть на ее комнату, там, этой одежды столько, что складывать никуда. А этот брамащарин, видно, была там единственная одежда или там мало ее? Порвалось. А, тут не хотел отдавать хотел продать хотя вроде человек сам есть а ведет себя как это недостойно мы у нас нет веры что багаван даст нам все если у тебя есть сто процентная вера то тогда багаван он даст нам все что нам нужно так или иначе They и вот it in. At present ездили so на проповедь. И вот они ехали на поезде, там забронировали какой то купе или что-то подобное. Или вагоны, обычные вагоны, бронировали сразу. Народу вот много было. И вот однажды один... Наран Чандра какой-то. Он спросил... Ну, в общем, ехали в поезде, Махара был... спросил, молоко нет случайно? Бабачария баба сказал, что, что тут это, мама матери, тут нету твоей, чтобы тебя молоком кормила, Что вы думаете, мама, в поезде вообще-то? Да. Он тут ничего не ответил. И, и, и, минуту, и, и народ там, Брамачаря, и Кришна Кеша пробовал. они пошли на платформу, там был магазин молочный, и вот они купили молоко и угостили Махараджа. И ранее Махарадж смотрит, откуда молоко. Уже. Кришна организовался. Все, что нужно, Он послал. Вот и только что шутил со мной, что тут нету моей матери. что Молоко дала Вачнава, древо исполняющее желание. Все, что мы хотим, Вачнава, исполнять, исполнять наше желание. Мы не знаем их спросите, Гуруба, они они их могущества. К сожалению, многие вы просят какие-то дешевые вещи. Но если мы хотим Кришну, мы должны ждать. И таким образом, Махарадж проповедовал, у него было только три комплекта you know? одежды. Одно – на силу, второе – на случай дождя, третье ну, – про запас. Если кто-то давал, сказал, что мне три комплекта одежды есть, больше не надо. Сказал, что у меня три есть, вот, вот когда порвется, если износится, то тогда прям, пока мне ничего не надо. Он был очень просто сердечный, но очень wow. пунктуален. Он имел огромную непоколебимую веру в Гуру Вашинава и в Кришну. Мы не можем понять, он был... Это было Иди. И вот однажды он отправился в, в Кришну на горе. Дамодхармана used to Там был, камелия, скудно дал, был, как вода. Но все же я там остановился. Ну, я там говорил Харикатху, там праздники происходили какие-то. И вот жил какое-то время. И вот однажды наш Рани Махарадж пошел туда. И вот несколько дней он там жил. <со> <со> <со> И вот потом он в Майябур отправился. Майя Пулдон. Майя Пулдон. Майя Пулдон. И там встретил Нарутам Бхамачари. Спросили, а, где можно остановиться, тот сказал, можете остановиться в вашем кутире. Мадху Гусей его брат в Боге. Поэтому, живите там Но в то время там от их маленькие было комнат мало было. И сейчас даже не посчитать, сколько она. И вот он поставил да, это обувь на рузы, омовение, пришел омовение. Да, вы пришел, принял обвинение начал искать Тап, тапки, где тапки, тапки нет, а вон снаружи стоят, говорит, нет, не мои. Ну, как бы пришли, пришли в них, поставили их сюда. Я сам видел, поверьте, это ваше вы в них приехали, их сами тут оставили. ну, Посмотрел, он говорит, что это, я видно, чита. Вот чью-то обувь по ошибке наделал, вот он по, прислонил ее к своей голове и попросил прощения, Пол, положил ее в э, сумку, потому что это обувь Вайшнава, положил в какой-то пакет и поехал в Кришна-Нага, чтобы вернуть их. Но тем временем наш Нарутам Брамачари тоже поехал в этот Кришнагар перед ним, перед тем, перед тем как кто-то ехал с Майпу. Кришнанагар не, не столь далеко отсюда, 10 километров, и вот Бхатима Краш отправился туда. И там какой-то Брамачари сказал Нарутам, там тут один саньяси сумасшедший был тут. И вот когда пришел, я... только зашел, спросил откуда, и сказал, вот этот человек сказал, что какой сумасшедший саньяси эти тапки мои забрал, оставил <составил> свои. Смотреть, и вот смотрите, на какую разное отношение раз, какое-то. Если тот этим а, табочкам поклонился, приложил голове, извинился, то тут то, обругал его, сказал, что, что тапок нет, приходится в его тапу ходить. И вот в этом разница между обусловленной душой и чистым Врешнавам. Однажды в Годи Мадхи Кальгуты, Арани Махарадж и еще. Кто-то, они начали мыть эти шлепки, тапки Доги Брамачаря. Там был этот стенд с особой пулкой. Вот они начали их мыть. Кто-то народу Брамачаре сказал, ну народ ему увидел, что Л Л не будем их туда to ставить, чтобы sure. Махараш их не мы куда-то спрячем. So Если кто-то украдет, то не столь плохо будет. И вот, и когда бы, кто бы, когда-либо не встречал его, это его природа, был спрашивал, спрашивал, может это, вы первую шлоку Бхагаво, там ее значение. Если кто-то шлоку знал, надо значение шлоки рассказать об этом. Была природа Арани Махараджа, Лебу и Когда приходил, он спрашивал такой вопрос, как он служит, какое его настроение. Куда бы не шел сначала, спросил. Знает ли он первый шлоку Бхагаватам и Вашнаватаршан? И таким образом он служил. У него не было никакого счета банки, ничего, только то, что он носил с собой, но он был великим вачновым проповедь, куда бы он ни шел, где бы он ни проповедовал, проповедь везде была успешна. Все чувствовали какую-то реакцию в своем сердце. И таким образом Махарадж проповедовал везде. И вот сейчас, что случилось? Махарадж почувствовал, заболел. И, и Мадав Махарадж сказал, ну, что идите, Махараджи, к хорошему доктору, отведите. И вот доктор проверил, Махарадж, у вас со здоровьем плохо все, нужно есть во вовремя, спать во вовремя и лечиться. Вот он список лекарств написал. И тут ночью прошла Махарадж, как вы себя чувствуете, ему лекарства какие-то дал. И спросил ранее Махараджу Махарадж, как вы чувствуете себя? И всегда хорошо мне. Никогда не болел, я не тело, я вечная душа. Зачем такие вопросы задают? И вот он произнес эту слуху. И вот он был очень смирен, очень строг. Его смирение и строгость это не что-то противоречие. Кто-то думает что смирение и строгость не могут быть одновременно, как кто-то сказал. Но я говорю, что несомненно может быть... Если кто-то строг, это значит, он смирен по-настоящему. А если у кого-то нет ни строгости, ни смирения, то такое... Бывает, как Кеша Гусей Махарадж очень строг и также очень смирен. И вот Кришна Дас Шида Махарадж был тоже очень строгий и очень смиренен душа. Выгнал Кришнадас, Бабаджи Махараджа за какую-то мелочь. Этот а Сватар пришел, опять просил, попросил, попросил прощения. А, сказал, зачем ты вернулся? Ну, вы, кто сказал, что меня выгнали, но не сказали, нельзя возвращаться, вот я ушел, и опять so, <laughs> пришел на come следующий come день, Это, не, не говорили, они чтобы они я не приходил. Вот. Смотрите на их смирение, их любовь друг к другу. А сейчас, к сожалению, не одна политика. Но доволен ли Махапабу таким поведением Маха был доволен к повед А маара не то что сейчас происходит И вот таким образом, Махараджа проповедовал иногда. Он заболевал и случалось так. У него зрение ухудшилось в пожилом возрасте. И вот Мадав Махараджа сказал, чтобы, чтобы его отвели к окулисту и как-то вылечили зрение. У него катаракта были? Что такое? Доктор сказал, надо оставить Махараджу на какое-то время. У него еще этот, сахар повышенный было давление какое-то. Сказали, пока это... Сахар и давление не нормализуются. Не можем ничего сделать. Нужно есть эту больничную еду. Тот сказал, что не будет больничную еду. Если он там сказал, не беспокойтесь, мы просад с матхо будем к вам носить. <ган> и вот Бхатимарад готовил ему, носил еду, просад носил, и потом когда этот сохранил нормализовался и давление. Что случилось? В храме был Абгават хан Махосов. Через и, и, и вот, хотя... No. И вот, и вот, и, М... что он будет очень простым прасадом Мухаммана Пуджа был, что-то у принес, почему То же почему -то самое, как и всегда и вот а, а, и тем временем одна ученица Арани Макаража пришла в чтение Годи Матхи, приняла просад набрала с собой. У ну, нее дети, дети были, и вот она видно, с собой еще на, на своих этих детей набрала. А еще, Мадам Буся когда никогда никого не ограничивался, кто-то хотел набрать с собой просаду, всем позволялось. И вот она подумала, что иду мимо госпиталя, посмотрю, как там а, да, Гуру Махарадж, Ранее Махарадж пожелает, и вот она пошла. Повелась, спросила Махарадж, как Вы там, о, вы пришли, поели, да, это что такое? А он увидел, что он ест и сказал, что тут Гири Радж что вы едите, О, сегодня в Гирира Раджа, давайте суга то вот она открыла то, что она брала, накормила Махараджа, Махара Махараджу Махар, съел. Доктор пришел. Завтра операция должна была быть. И тут увидели, что сахар опять. Сахар опять поднялся, как, как то, что случилось. Вот ну, ну, он спросил, что он ел, но ну, тут, тут преданные пришли, угостили. Операцию опять пришлось отложить на несколько дней. Ну, когда Народам Прабху спросил, тот что, что я ответил, ну, «Почему вы не, не, не ели то, что я вам принес?» Тот сказал, «Подожди, подожди». Это сказал, что вы совершаете вашу, а ваше служение в соответствии с вашими обязанностями принесла просад с любовью и пришлось мне принять, как ему мог отказаться в докторах, Как бы ну, то же, доктора тоже свои эти правила, в общем, я пришлось и от вас, и от вас, и от нее принять. И в итоге что случилось, я хочу много чего сказать, но времени не так много. И вот в последний момент, в этот день, в эти титьхе, в этот день Махараш пошел в Ашидхару в южную часть Бенгала И вот там Сундарван и вот тем временем Махарадж почувствовал, вот на Вьесасанне говорит харикатху, какое-то недомогание почувствовал. Вот мы ним его положили, он лежал и продолжал говорить харикатху этим, и потом он оставил свое тело. В день Икадыши, в этот день кадыши говоря, говоря Харикатху, он оставил тело. И вот мы очень благодарны. Мы вечно благодарны ему. Он такой редкий овощнов, мало кто знает о славе, к сожалению. Кто-то может подумать, что он внешне необразован, бесполезен. Но я могу доказать, что он великолепный вачнав, и могу привести множество случаев, чтобы показать его смирение, его тринадапи, его знания, седанта, его качество, его любовь к Гурдеву. Но некоторые из своей гордости не признают таких ваш если бы я встретил его, я бы обнял его и, зап его и заплакал. Я знаю значимость ващнавов, по милости, группа И также я вижу, кто обманщик, притворяющийся ващнавом. Это способность мне грудев. Как Шила Бхарати Махарадж мог сразу определить, кто подлинный проповедник, а кто простой обманщик. Если бы я, <coughs> я встретил Бхарати Махараджа, я бы бросился к его стопам, как собака. Но Может, в тонкой форме он придет и благословит меня. Я мне не хватает общения с ним, и вот в, своем, в своей жизни Баджана я обрел общение с многими вышневыми. Это тоже благословение. Он ушел достаточно давно, и вот сегодня, на сегодня конец, я прошу прощения, молю его о милости, и также хочу что-то сказать о Девананда Пандите, о его дне уходе. Это очень важная тема, если буду говорить только об этом, то мы поймем его значение. И вот каково значение его Девананда Пандит совершил оскорбление. Это не, Это не значит, что мы должны игнорировать его. Это была Лила и вот перед тем, как Шайтани Махапрабу явился, однажды наш Шивас-пандит, он Шиваспандит ходил слушать Бхагават этого Деванада-пандита, поскольку в то время он был главный спикер Бхагаватом в Навадипе. И вот Сиваспандит пошел туда, и вот Сиваспандит сидел в аудитории, слушал Харикатху и слушал Харикатху. это эти... Э, не чувствовали... И вот Сиваспандит почувствовал какое-то чувство, и начал плакать, слушая харикатко. И эти глупые ученики, двановые Пандита как-то не приезжают к кому-то почувствовать, ему почувствовать что он плачет? Давайте вы, вы, вы, выкинем его И вот взяли его шивас выки, выкинули за ворота Что тут мешает? Но они не знали, кто такой Шивас-пандит Махапабу, перед тем как перед тем, как явиться в этом мире. И потом Махапрабху сказал, когда он уже явился и проявил Божественную форму в доме Шиваса, он сказал, «Шивас, помнишь, ты ходил служить Боготам к этого по дитвы, и эти глупые ученики выкинули тебя?» Это, это, это случилось до явления Махапрабху. Махапрабху вечен, он вездествующий, всеведущий. И вот он вспомнил этот случай. И вот однажды Махапрабху пошел и в ту область, в и увидел, что Деванаду Пандит объясняет Бхагаватам. Махапрабху был раз, где он сказал, глупец, есть ли у тебя какое-то представление Бхагатам, чтобы говорить о, -о, -о, о нем?» «Что ты знаешь?» В Шичатане Бхагавате говорится Махапрабху Забрал у нее Бхагавата, он сказал, что тот не имеет права объяснять Бхагавата. Он просто глупец. Только если ты сам станешь Бхагаватой, только тогда, когда ты станешь Бхагата Бхагаватой, то ты тогда смотришь, сможешь объяснять Бхагаватам. И вот Махапабхаза забрал Бхагаватам из него, у него и, хотя он читал Бхагаватам каждый день, но а, а, а, Бхакти он не обрел из-за этого оскорбления, совершенного в адресащего пандита. Однажды, что случилось? Наш Бхакри Бхакришва Пандита мог танцевать 72 часа непрерывно. Один из спутников Гуранги Махапрабху. Гупал Гуру Гасвами, ученик Гуакриша -гу, Пандита, Диан Чанд. Он ученик Гупал Гуру Гасвами. И вот 72 часа он танцевал непрерывно, совершал Киртан, не ел, не пил, не испорчнялся, просто танцевал круглую атаку. 72 часа непрерывно. Мог бы дальше танцевать, но преданно его остановили. И однажды, что случилось с Пандит бандит узнал, что великий преданный сочетание Махапабху Гуранга, он ушел в Пури после принятия Саньяса. И вот он решил пойти на какой-то праздник, и когда он пришел, посмотрел на Вакри и был восхищен. В виде его танницы, прекрасный киртан, я глупец. Я думал, что я пандит. Но... И вот слыша киртан в пандита все плакали. И что... И вот он взял одну палку. А, ну, в общем... Ну, то есть люди хотели подойти поближе, он их как-то не пускал, чтобы не мешали, не мешали не его танцевать. И вот с палкой он так всех как-то здесь держал, в общем, чтобы толпа там не задавила и танцевать не мешала. И махапабу был очень доволен виде его настроение служения. И когда Махапрабху пришел с Павшатом Дама, чтобы принять Мавение в Ганге, в Кули. В кули. Тогда Дэвананда Пандит, он пришел и попросил прощения, что я совершил оскорбление из-за своего ложного эго. Я совершил ошибку. Да, я прошу тебя, поскольку я очень доволен, что ты совершил служение Чистому Ваишнаву пандита. Но ты должен пойти к Шивас пандиту и попросить у него прощения. И если он простит тебя, я дарую тебя прямо. И вот с пандита, сначала он был игнорирован Махапрабху, но потом он был принят. И одно очень важное, что наш Парамбуджапат Бхакти Пагян Кеша Гусей Махарадж, он назвал свой Мадхи Дванада Годи Матхом, все удивлены были. Мог бы более красиво назвать Читани Матх или Читани Ашамири, еще как-то зачем такое необычное имя, что это Дванада сделал. И Махарадж с сказал, я назвал ее учитель Девананда Матха, чтобы мы помнили, чтобы мы не совершили никаких, не, не совершили никаких ошибок и оскорблений в адресе Когда мы вспомним вот, Девананду, мы вспомним, что он совершил такое оскорбление. Мы не должны этого делать, чтобы помнить этот случай специально. Прампуджи Праджи Лакеша Гусем он назвал своим Матхи таким образом, и вот та сторона Ганги, вы смеете, эта сторона Новодипы, называется Кулия, аппарат Банджан, аппарат Банджан, это то, где прощаются все оскорбления. И то оскорбление, которое совершил Дэвана Дампадита, оно было прощено там. И поэтому наш великий группа Падма, Шила Шидав Гусей поэтому основал свой храм там в Кули. И вот он смиренно основал свой храм там, чтобы ну, думал, что он совершил какое-то оскорбление, чтобы его простили. Же, и что в таком самомилостном месте он основал свой ашам. И Кешагусай Махарадж также с таким настроением основал свой храм там. И также я хочу сказать нечто важное. Вот эту шлаку. С помощью памяти, объяснений, мы не можем понять. Но, точнее, вот это шашлока, по милости Бхагавана, я знаю чувство, суть Бхагавата. Шукадев, Гаслами тоже знает, но я не знаю, знает ли Ясадев или нет. Это Шива сказал о 24 маха махаджанах. И вот я из читания Шитамриту, ты берус случай. И вот Махапабу, сам Махапабу говорит, в Сантанджекше. Санатана Шикши Махапрабху говорит у Санатан. Бхагаваттам она вечно присутствует. Мы знаем, что Бхагаваттам она вечно с незлопамятных времен иногда является, только иногда и исчезает. Махапрабху говорит, что нет, нельзя сказать, что в в Госвами он составил Бхагаваттам. Только по желанию Бхагавана въесады в в Госвами Шакти он он инструмент. Я думал, что могу это более подробно рассказать. Веса Дхагасвами, он не тот, кто написал или составил. Бхагаватам Махапрабху говорит в сочетании в Шитамрите, только по желанию Бхагавана. Бхагаватам явилось в его сердце. И он не, даже не писал Ganesha. сам о Ганапате. Ганаш записывал. там он явился через него. А Ганаш он все записал. И вот Махапрабху говорит, что он не... не он был инструмент в руках Господа, через кого Бхагаватам там проявилось. Поэтому вот, я не знаю, знает ли он суть Богота или нет. Поэтому нельзя сказать, что Шанка сказал что-то неправильное. Шанка Богот, он я поэтому сказал, что, как есть, что не знаю, знает ли он суть Богота или нет. Но так или иначе в этом в списке 12 Махаджан, те, кто знает Бхагавадхарму, его нет. Хотя Бхагава там явилась через него, но если бы он знал ее, то зачем он слушал? Так зачем тогда он слушал Бхагавадхату, которую говорил его сын Шукадев? Если бы он узнал полное, если бы он имел полное знание Бхагаватам, по еще и бы гордился этим, то не пошел бы слушать, что говорит Шукадев, которого всего 16 лет. У него не было ни, такого, ни капли такого ложного эго, что я там составил Бхагаватам, зачем мне ходить, слушать Нет его. Не только он пришел, и его отец, и дед, и прадед, и, прадед, и, прадед, и, прадед, и все остальные, поскольку они Понимает, поним, поняли, что мы сможем обрести полную суть Бхагаватам, с лотосных уст с Госвами. Поскольку с Госвами, он необычен, он сам Кришна явился в его форме. В Бхагаватах также говорится об этом. <свят> the In И вот сегодня я заканчиваю And so говорить. Шлока, anyway, a brief discussion Это слока, с которого начал. И вот кто-то следует пути кармы, кто-то пути гьяны, но мы следуем пути вайшнаров, при положив обувь к себе на голову, знак почтения was sie gar haben